Я устанавливаю связь с энергией Источника, который открывает передо мной двери ко многим вещам. Я позволяю Свету с этого Источника проникнуть в мою макушку. Я позволяю Божественному Свету открыть все знания обо мне, кем я являюсь. Я впускаю Божественный Свет, Третий Глаз, и вычищаю из подсознания энергии, которые мешают мне увидеть, где находится мой идеальный партнер. И я удаляю энергии, которые мешают мне встретиться с идеальным для меня партнером. Я впускаю божественный свет в мои уши Я открываю духовный слух. Я впускаю божественный свет в горло и очищаю духовное общение. Сейчас я подключена к свету, нахожусь в полной безопасности. Я впускаю этот свет в мое сердце и открываю ту мою составляющую, которая сильно любит меня и хочет, чтобы я была в счастливом замужестве. Я тоже очень хочу, чтобы оно было в моей жизни и дарило мне легкость. Я впускаю этот свет в мое солнечное сплетение и открываю все места, в которых я чувствовала себя неуверенной, обиженной, неудачницей в плане любовных отношений, где я чувствовала, что у меня их нет или это не то, что нужно. Я удаляю это. Я очищаю свое подсознание от этих ощущений. Я позволяю Божественному Свету проникнуть в мой живот, во все области, где у меня были проблемы с контролем и страхом, связанные со свадьбой и отношениями в замужестве. Когда я чувствовала страх и бессилие, я удаляю это и очищаю себя от всех этих ощущений. Я впускаю Божественный Свет в область, мои поясницы и открываю все области, где меня сдерживает старая энергия. Я очищаю себя от всей этой старой энергии. Я впускаю божественный свет в свои ноги, пропускаю через колени и стопы до сердцевины планеты. И я чувствую, что сама сейчас нахожусь в центре планеты, в прекрасном измерении, где я ощущаю самое настоящее блаженство, словно материнская любовь. Я впускаю в себя всю эту энергию, похожую на материнскую любовь. Я пропускаю ее через стопы, колени и бедра. Я чувствую, как эта энергия доходит до моего сердца. И сейчас я подключена к Божественному Свету, Сверху и снизу, в самом центре моего сердца. И я расширяю эту энергию до большого энергетического шара. Из сердца он расширяется во все стороны на 4-5 метров. Я расширяю свою энергию во все стороны на 4-5 метров. Так я подключилась к своей безграничной составляющей. Сейчас я расширяю энергию шире, чем здание, в котором нахожусь, и посылаю ему любовь и благодарность и благословение. Я посылаю любовь и благословение и благодарность за поддержку всем людям в этом доме. Я расширяю свою энергию до величины своего города и посылаю любовь всем, кто в нем находится. Я расширяю свою энергию, и она выходит за пределы страны, в которой я живу. Я посылаю любовь всем, кто живет в этой стране, чтобы каждый получил немного любви, счастья и изобилия. Я расширяю этот свет за пределы планеты. Сейчас я подключена ко всему и всем. И знаю, что это безопасно, правильно и хорошо. Для меня хорошо быть здесь в данный момент и делать то, что я делаю. Я очищаюсь от мифов, что быть счастливой я не могу. Я очищаюсь от всех установок, что я не могу быть счастлива в замужестве, и жить во взаимной любви. Я удаляю от себя эти утверждения во всех временах, пространствах и реальностях. Везде, где перемены происходят медленно или вообще не могу добиться перемен, я вычищаю такие мысли, чувства и обстоятельства. Я удаляю все сомнения, что надо менять свою жизнь сейчас. Я очищаю себя от всего, что заставляет меня говорить, какой смысл искать партнера или выходить замуж? Я удаляю утверждение, что меня окружают слабые, жадные, ленивые, эгоистичные и жестокие мужчины. Я очищаю себя от этой информации и вместе со светом впускаю в себя новые. Меня окружают сильные, порядочные, щедрые, заботливые и целеустремленные мужчины. Среди всех мужчин, кого я встречаю, есть тот, за кого я с радостью выйду замуж. Я удаляю все препятствия встретить такого человека и выйти за него замуж прямо сейчас. Чем бы я ни занималась, я сохраняю свою энергию расширенной. Я удаляю из своего «я» слово «одинокая женщина». Я удаляю утверждение, что трудно найти свою половинку. Я очищаю себя от этой информации и вместе с Божественным Светом впускаю в себя новую. Человека, идеально подходящего мне, моим желаниям и интересам, я могу встретить быстро и легко. Он может встретиться мне на улице, в магазине, в путешествии, в интернете – Везде, где я не хочу быть магнитом для моего идеального партнера, я очищаю это глубоко в подсознании, во всех временах. Я очищаю страх найти нового человека. С данного момента я начинаю быть магнитом для моего идеального партнера. Везде, где я застряла в одной точке, я разрушаю и удаляю. Я уничтожаю застой во всем, что касается счастливого замужества, во всех временах. Я очищаю страх найти своего мужчину. Все то, что пугает, что новые отношения надо опять начинать и тратить на это время, я удаляю. И очищаю себя от страха неуверенности в будущем. Все заблуждения, мифы и деструктивные Настроение, мешающие мне любить и жить во взаимной любви и полном доверии к друг другу с моим партнером, я полностью разрушаю и удаляю из своего подсознания. Все то, что мешает полному взаимопониманию с моим партнером, я удаляю. Я с божественным светом впускаю в свою жизнь идеального для меня партнера. Все убеждения, что идеального партнера не бывает, я удаляю и заменяю утверждением, что идеальный партнер – тот, с кем тебе легко и хорошо. Везде, где я чувствую стыд или низкую самооценку с мужчиной, я разрушаю эту информацию и удаляю. Везде, где я чувствовала, думала, или получила утверждение, что надо стать лучше, красивее, умнее или богаче, чтобы встретить идеального партнера, я удаляю. Все, что заставляло так думать, я заменяю их новым знанием, что партнеры дополняют друг друга. И сейчас я чувствую, что готова к встрече со своим идеальным партнером и готова стать женой. Я сейчас готова встретиться со своим партнером и готова стать женой. Я готова жить в счастливом замужестве, во взаимной любви, заботясь друг о друге. Я готова к новым отношениям. Я готова к счастливым отношениям.